Российский фильм, вышедший на экраны в 2017 году, стал приятной неожиданностью для любителей мистических детективов. По-моему, получилось очень хорошее, интересное и даже поучительное кино. Начало стремительное, без лирических отступлений в судьбы героев. В крупную компанию по ошибке приходит письмо, и секретарь просит водителя отнести его по нужному адресу, ведь это буквально соседний дом. С этого момента в его жизни происходит череда странных и пугающих событий. Во время просмотра не раз ловила себя на мысли, чем же главный герой все это заслужил. Но, как оказывается, всему есть вполне библейское объяснение, и каждому воздастся по делам его. Жаль, что не всем нам дается шанс исправить свои ошибки. Порадовало, что соблюден баланс между мистикой и реальностью. Всего хватило. Отличный представитель отечественного кинематографа.